Блин, опять я опаздываю. Нужно бежать. Отговорку позже придумаю. Ну, вот кабинет английского языка. Заходим. Здрасте, извините за опоздание. О господи, что на этот раз? Ну, я... Это... Короче... Ну... поэтому я и пошел на урок. Глупости. Ламар, выходи оттуда.